У хорошей жены муж, как бы это цинично не звучало, ходовой товар на брачном рынке. А чего бы нет? Чист, наглаженно помажен и сияет благоухает, как новое авто в салоне после предпродажной подготовки. К такому-то сами тянутся. по себе знаю, поэтому у умной жены муж вроде тоже и наглаженно помажен, но в застиранных трусах не очень модных. А это, чтобы самому было удобно, мягко и нигде не терло, а перед любовницей уже не раздеться. Неудобненько. Как муж новые трусы запросил, жене срочно напрячься. И всю солдатскую смекалку проявить, чтоб уходил мужик из дома уже с утра уставший, с пустыми яйцами и желательно, без денег. Но на дорогу туда-обратно, но чтоб впритык. Обед с собой. Сама готовила, с любовью, пусть только найдет повод отказаться. В общем, приходится изворачиваться, чтоб и волки сыты, и овцы целы. Но в смысле, и муж досмотрен, и территория помечена. Фрагмент из книги Пирани, почему все мужики козлы, а ты не замужем. Специально для подкаста у микрофона робот. Никаких гуманоидов в чатике, всем пис.